Всем привет! В эфире Универньюз, News. а в студии я, Артем Князев. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ посетила делегация из Узбекистана. Специалисты-международники провели образовательный форум. В университетской клинике прошел мастер-класс по применению видеоцифровых технологий. Казань с визитом посетила делегация из Республики Узбекистан во главе с Хакимом Бухарской области. 25 февраля он выступил перед своими соотечественниками, студентами университета. О том, как это было, в сюжете нашего корреспондента. В Казанском федеральном университете состоялась встреча Хакима Бухарской области Уктама Барноева со студентами из Республики Узбекистан. Делегацию в императорском зале приветствовал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Мы сегодня собрались в этом историческом актовом зале нашего университета, где проходило достаточно большое количество разных мероприятий. Здесь читали актовые лекции, выдающиеся ученые, встречались большие политические лидеры, президенты стран. И вот мы сегодня собрались в этом зале для встречи студентов, во время встречи Уктам Барноев объявил о введении стипендии Хакима Бухарской области для студентов КФУ из Узбекистана. Самые отличившиеся, по мнению преподавательского состава учащиеся, будут получать дополнительный доход в размере 200 долларов. Уже второй день мы как у себя дома, везде покупаем. и очень рады. Теперь мы в и Владимира Тутина, который состоялся в, в, в глав регионов Российской Федерации. После окончания встречи делегации продемонстрировали возможность университета в области медицинского образования. Для гостей провели экскурсию по симуляционному центру и университетской клинике КФУ. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетяров, Универньюз. Направление «Международные отношения» считается одним из самых популярных среди абитуриентов. Перспективная и престижная специальность предполагает зарубежные стажировки, практику в международных организациях и многое другое. 25 февраля в Казани прошло открытие образовательного форума «25 лет подготовки международников». Подробности в сюжете. 25 февраля в императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное заседание, посвященное открытию образовательного форума 25 лет подготовки международников в Казанском университете. 6 декабря 1994 года по приказу ректора Казанского государственного университета было образовано межфакультетское отделение международных отношений и началась подготовка по направлению международные отношения. На торжественном заседании собрались выпускники и студенты института международных отношений а также преподавательский состав, стоявший из тока создания кафедры международных отношений и специально приглашенные гости и структуры государственной власти. Сегодня, во-первых, будут присутствовать наши выпускники. Часть из них работает в системе Министерства иностранных дел, представляют нашу страну за рубежом в разных странах, в том числе в Организации Объединенных Наций в Совете Безопасности ООН, в американском посольстве и так далее. Поздравления Института международных отношений КФУ передали министр иностранных дел России Сергей Лавров и аппарат президента Республики Татарстан. Поздравления огласит директор Института международных отношений Рамиль Хайрудинов. Также с поздравительной речи выступил первый проректор КФУ Рияс Минзарипов. Он рассказал об истории кафедры и ее деятельности с момента создания. Поздравления от иностранных университетов огласила декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений Эльмира Хабибулина. В любом случае стоит... Вот, попытать удачу и получить а, а, диплом, если это получится, а, закончив 4 года, или магистрский диплом получить. Это, а, мне кажется, а, будет а, как выпуск, для выпускника а, федерального университета пропуск в дальнейшую жизнь, в дальнейшую карьеру. В завершении торжественной части прозвучали видео поздравления от выпускников-международников Казанского федерального университета. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. 25 февраля в университетской клинике прошел первый в Казани мастер-класс по применению видеоцифровой системы SpyGlass. Ученые из клиники, а также приглашенные специалисты рассказали и показали на практике ее возможности. Подробнее об этом в сюжете «Льва Диденко. 25 февраля в университетской клинике Казанского федерального университета состоялся первый мастер-класс, посвященный теме современные возможности пероральных эндоскопических исследований в непеченочных желчных и панкреатических протоков и применение видеоцифровой системы системы SpyGlass. Мастер-класс был проведен для практикующих врачей, а также для интернов клиники под руководством старшего научного сотрудника хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии Российского национального исследовательского медицинского университета Станислава Будзинского день этого оборудования нет ни в одной клинике Павловского федерального округа. То есть это оборудование есть только на сегодняшний день в, Москве, в клиниках города Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. В ходе мастер-класса была представлена инновационная видеоцифровая система, после чего хирурги провели показательное вмешательство с ее помощью в организм человека. Ну, в принципе, вот как раз это и была вот классическая ситуация, когда у больного было сужение желчных протоков в самых высоких в отделах, уже фактически в области ворот печени и был не совсем ясен генез, причина этого сужения, то есть доброкачественная либо все-таки увы для больного опухолевого поражения и мы выполнили как раз осмотр данной области окклузии, данного сужения и под контролем зрения, выполнили забор биопсийного материала. Ну, По словам экспертов, подобная процедура проводится в Казани первый раз. В Москве и Петербурге ее уже несколько раз применяли на практике. При этом были показаны хорошие результаты. Данная методика способна вывести диагностику заболеваний на абсолютно новый уровень. Все-таки это, конечно, в виде первичной диагностики применяться ни, в никакой мере не может. Это уже пациенты должны быть достаточно хорошо и всесторонне обследованы с помощью других методов Лучевой диагностики и когда есть сомнения при применении компьютерной томографии, эндоскопического ультразвука, магнитно-резонансной томографии, все равно остаются сомнения в плане окончательного диагноза, вот тогда действительно на помощь клиницистам может прийти вот эта методика, которая позволяет и оценить. Внешне, и что самое главное, возможно взять э, биопсию для морфологической верификации диагноза, опять же, под визуальным контролем, что окончательно уже даст ответ на то, чем болеют наши пациенты, и, соответственно, что можно предпринять для того, чтобы им помочь. К слову, несмотря на то, что методика относительно новая, первый раз ее испробовали еще в конце 2017 года, а в Европе ее уже активно используют. И вот теперь инновационные технологии добрались до Татарстана. Лев Диденко, Вилета Басова, Универньюз. В Казани прошла лекция министра финансов Республики Татарстан о текущих бюджетных процессах, в существующих экономических условиях в Республике и в стране. Подробности в следующем сюжете. 22 февраля в актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла лекция министра финансов Республики Татарстан Радика Гайзатулина. Во время своей лекции Радик Гайзатулин рассказал студентам о текущих бюджетных процессах в существующих экономических условиях в республике и стране, а также представил структуру бюджета и то, как она формируется на основе нормативно-правовых актов и макроэкономических показателей. Тимур Табаров, Детский театр «Радуга» представил спектакль «Кошкин дом». Все подробности далее. 22 февраля в стенах Института психологии и образования Казанского федерального университета театральная труппа детского театра «Радуга» представил новый спектакль под названием «Кошкин дом». Выбор пьесы не случайен. Пьеса, хотя и считается такой внешне легкой, но она на самом деле очень серьезной по содержанию. И мы преследуем не только творческие цели, развивать творческие, актерские способности детей, но также и воспитательные цели, чтобы дети росли очень чуткими, добрыми, толерантными, умеющими понимать других людей, гуманными. И вот эта пьеса такая легкая детская, она как раз это, этому и учит. Юные актеры пробуют себя в самых разных ролях, показывая творческие способности и мастерство первоплощения. Сегодня мы играли «Кошкин дом», и я в ней играла кошку. Мы изготовились примерно месяц. Текст был легкий, поэтому я, мне его было очень легко выучить. Я играл «Бобра» и «Петушка молодого». Я готовилась недолго и слова выучила быстро. Следующий спектакль детского театра «Радуга» под названием «Я родом не из детства, из войны» состоится 4 и 8 мая. По словам организаторов, предстоящий спектакль не будет похож на все предыдущие. Лилия Талипова, Ленарта Валерьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!